Почему у ели голубой, побег зеленый? Здравствуйте, уважаемые друзья! Мы рассадили вот двух-трехлетние сея. Но здесь в основном трехлетка. Видите, побег у нее идет зеленый. Если присмотреться, то хвоя у нее голубоватая, сизоватая. Ну смотрите, кто получил посылки осенью, да, ой, весной, извиняюсь, и вы посадили, и сейчас у вас идет побег зеленый, не пугайтесь, к осени она наберет, наберет свет, представляете, ей сейчас очень трудно, она борется, и корневую пытается ну, нарастить, и тут же идет побег. Для чего? Для этого и нужно нам, в принципе, притенения, чтобы эти молодые нежные побеги не погорели, понимаете? Вот у нас притенение, опять, я в каждом видео почти показываю, что ну, вот притенение у нас, в принципе, вот вы как видите полностью, солнце стоит в зените очень хорошее, и прямые попадания лучей солнца, они могут за час сгореть, вот эти побеги могут сгореть за час. Поэтому не пренебрегайте притенением и обязательно притеняйте. А к осени у вас будет голубая ель. Она наберет цвет, наберет все. Ну, у нас точно будет она голубая. Посмотрим пока, потом, как, какая она будет. А сейчас пройдемте, посмотрим, какая ель голубая ель зеленая тоже дала победу. Ну, вот все станции чуть побольше. Они видно, что здесь и цвет у побега намного ну, такой голубоватый. Но все равно там значит корневая хорошая и все идет нормально. Ну, я думаю, в принципе, вам ясно, что не пугайтесь, ничего страшного. Зеленая ель, вот у нас, вот она тоже идет. И вот она тоже дает побеги тоже они такие же нежные тоже она приживается тоже видите где-то и болеет чуть-чуть ничего страшного в этом нету побеги идут и все будет хорошо корневая она и хорошо они выйдут и опять же если можно видеть у нас здесь опять же везде притенение а теперь пойдемте однолетку посмотрим вернее уже к концу осени она будет считаться двухлеткой, потому что тень считается по летам то есть вегетативный период у него два вегетативных периода значит два года есть. вот у нас одна летка, которая была засеяна в прошлом году в прошлом году вот у ней побег, видите какой, да, очень нежный и очень а хоя внизу, если можно видеть то она голубенькая Поэтому не переживайте, эта хуя будет такая же голубая. Там у нас, как можно видеть, там побольше. Здесь вот сосны даже попались некоторые семена, наверное. Да, так кажется, если приблизить, вот можно увидеть, что она там вся голубая. Внутри хвои у нее. И, ну, это... Уже прежитая, как бы она год уже тут, у, у нее хорошая корневая, ей не надо бороться с наращиванием корневой, и все равно побег зеленый. Ну поверьте мне, к осени все будет голубое, голубым цветом, у нас это хочется. друзья, все, поэтому за побег не переживайте, главное опять притенение и хороший полив всего доброго, с вами был Евгений Филимонов и питомник Войны Горик удачи!